А ты же не кошка. Человек это гора.. Ой, бабы гораздо, блядь, зараз не. Рука будет. один <сам>. <сélane> <сélane> <сélane> Не дает. Кого не дает? Кольцо пакет сотянет. Не папи дает, да? Да, ну, ну смотри, ты... это, смотри, это, раз, схватили. Плохо просишь. А, плохо прошу. Да. Ладно. Лучше это, в кепке Еще 880. 80... Люди Но не поймут, я кто ты такой. Я бы не бы такой. хотя не пойму. бы Скажи, кто говорю, бы, блядь. Чтоб... Ленин, епта мой! без Кепкина. Скажи, подписывайтесь на канал. Подписывайся, нахуй. А на что подписывайся, это? <свист> Тебя не просто делать подписываться. <свист> так а по что подписываться? Тебя отъебать? Меня ебать, только хуй тут видно. А, -а, а, ну ладно. Все, жизньгалка. Мне вчера понравилось. птички твои. Не, а почему пьяный спал, мах? А не скажу. Сниму застава. Байк... Вот. Ну сейчас нахуй сниму. Руки пачкать буду нахуй, правда они грязные. Я не думал, что этот э, ты последуешь примеру Мелкого Мелкова. Мелко. Мелко. Как его? К прыщику. Это, блядь, аж чуть пятки ему не лежит, сука. Не-не. Для мужчин, чтобы там папка стояла. Палка. А, Биака, вот. Палка, да здесь нет. Здесь дедулька все карты наш поныкал. Я теперь с собой таскаю. Бомбит не драума. хуй не Сами обижали. А сам да? -а. А, это делать? О -о -а. Это называется реклама Данилоч. А я